Всем привет, Honda Civic 2001 года выпуска Двигатель D17A Хочу показать, где сливается тосол в этом двигателе Место слива самого тосола Появилась необходимость слить И поэтому, смотрите, сам двигатель, радиатор Вот там вот, опускаемся вниз Я опускаюсь в яму Опа! Так И вот здесь вот прям по центру автомобиля Вот он вот центр и чуть-чуть левее, если по ходу движения. То есть не с краю радиатора, как обычно ну, у других автомобилей, с одного угла или с другого угла, а именно по центру радиатора. Вот она, сливная пробка. Кстати, закручена очень плотно. Придется плоскогубцы брать. Немножко плоскогубцами нажал, и она, вот она легко пошла. Сейчас подставлю тазик. Вот она. Подставлю тазик и буду сливать.